Всем привет! Сегодня готовлю салат грибная поляна. А возможно, кстати, вы этот салатик пробовали, либо готовили сами. Хочу поделиться с этим рецептом. И уже с вечера отварила все овощи. Приступаем. Чтобы не занимать ваше время. Я натерла картофель и яйца, белки и желтки на крупной терке. Курицу можно мелко порезать или же порвать вот на такие мелкие волокна. Как удобно вам. Зелень я заранее уже помыла, она у меня обсохла. Мы берем для салатика более нежные вот эти листочки. А вот такие грубые стебелечки мы оставляем в ступень. И мелко-мелко измельчаем зелень. Так, ну вот я заполнять сейчас буду дно Грибочками выкладывая, вот по кругу начиная. Если встречаются вот достаточно вот такие крупные ножки, я их обрезаю. Поверх грибочков я посыпаю кропчик, это будет в виде травки. Вот поверху кропчика я уже полила сеточкой из майонеза. Добавляйте, конечно же, майонез по вкусу. Кто как любит, можно заменить на сметану. Следующим слоем я выкладываю морковь по-корейски. Если морковка у вас достаточно длинная, можно ее более мелко порезать. Вот я выложила морковки ровно половину от общего количества, что у меня было. Немножечко придавила вилочкой. И этот слой также промажу майонезом. Далее я выкладываю куриную грудку. Куриную грудку, как я и сказала, я отварила заранее. А уже она у меня соленая. В соленой воде я ее отварила. До готовности. Смазываю этот слой майонезом или сметаной, кто как любит. Все прием. Поверх грудки я выкладываю отварные яйца. А если кто-то любит более соленое блюдо, можете их присолить. Но я смажу этот слой майонезом. Далее кладу оставшуюся морковь. Также равномерно ее постараюсь сейчас распределить, потому что осталось у меня не так много морковочки. Еще вот старайтесь, чтобы вот эта водичка, которая остается в морковке, не попадала в салат, чтобы он у вас не потек. И завершающим слоем я вот кладу картофель отварной. Немножечко прижму этот слой и промажу обязательно майонезом. Это будет нижний слой. Блюдо мы перевернем сейчас. И все слоя будут последовательны. То, что было у нас внизу грибочки, они будут вверху. Ну вот, этот слой я смазала майонезом для того, чтобы нижний слой у нас не был суховат. Теперь, что я делаю? Я беру удобную подходящую тарелку, она мне достаточно большая, накрываю сверху. Вот эту форму, либо же ту салатницу, которую вы берете, и аккуратненько это все переворачиваю. Прижимаю и переворачиваем вот так на салатницу. Теперь снимаю форму, видите, как достаточно легко она у меня досталась. И аккуратненько приподнимаю вот эту верхнюю. Вот, девочки, я почему говорила про маленькие грибочки. Вот они достаточно красиво смотрятся салатницы. Теперь можно салатик украсить, как вы пожелаете. Достаточно миленькие кончики петрушки нащипала. И сейчас я по кругу их разложу. Это будет как травка или как веночек такой. Вот, дорогие мои, таким красивым, а самое главное, очень вкусным получается салат Грибная поляна. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик не пропустить мои следующие видео. Находите на мой кулинарный сайт steprecept.ru и наш семейный канал Лиза Home TV. А я желаю всем приятного аппетита и всем до новых встреч!